Казалось бы, обыкновенный участок моря. Пролив между Индонезийскими островами Лембех и Сулавеси. Но на самом деле это самое странное и самое таинственное место в мировом океане. На первый взгляд кажется, что морское дно здесь ровное и безжизненное. Но где бы вы ни были, везде за вами наблюдают удивительные существа. мои хищники прячутся тут повсюду. В этом, казалось бы, мрачном и безжизненном месте, похожем на подводный лунный пейзаж, обитают диковинные существа, выработавшие уникальные способы выживания в нем, на нем и под ним. Жизнь для них — Постоянная борьба за выживание. Самое странное место в океане. В этом месте обитают одни из самых необычных морских существ. Все это похоже на самое, что ни на есть, научную фантастику. Причудливые миниатюрные чудовища беспощадно охотятся на любую добычу, оказывающуюся в пределах их досягаемости. Существо, атакующее настолько быстро, что вода закипает. Создания, общающиеся посредством световых сигналов, остаются за гранью нашего понимания. У других столь же сложное зрение, что, по мнению некоторых, они прилетели из космоса. Чтобы выжить, необходимо предпринимать крайние меры. С морского дна поднимается один из самых жутких хищников океана. Гигантский кольчатый червь, пурпурный австралийский червь, вырастает до трех метров в длину. У этого ночного ужаса нет ни глаз, ни мозга. Зато у него есть опасные челюсти, похожие на медвежий капкан. Червь прячется прямо под гладью воды, а когда мимо проплывает рыба, нападает. Успеха пурпурный австралийский червь добивается не всегда. Иногда его добыча слишком крупная и слишком быстрая. и рыбке уже конец, но ей удается вырваться. Но, похоже, ее оглушило, и она плывет назад к червю, который, уже не допуская ошибок, утаскивает жертву в свою нору. Еще одна рыба, не знающая, что страшный червь прямо позади нее. Первое нападение рыба, кажется, пережила. Но своими мощными, похожими на клещи челюстями, червь вырвал из ее бока огромный кусок. Пурпурный австралийский червь заканчивает начатое. Почему же этот небольшой участок моря привлекает столько причудливых существ? В чем его уникальность? Ученые объявили этот регион Индийского и Тихого океанов эпицентром морского биоразнообразия на планете. Попросту говоря, по количеству разнообразных видов морской фауны он не сравнится ни с одним другим регионом. Статистика говорит сама за себя. В Карибском бассейне встречается где-то 600 видов рифовых рыб, а в этом районе, по мнению ученых, целых 3000 видов. И центр всего этого биоразнообразия, похоже, находится здесь, у берегов Ленбеха. Что же требуется, чтобы выжить в этой негостеприимной среде? Непременное условие это маскировка. Видите рыбу? Только в движении. В отличие от пурпурных австралийских червей, многие существа живут не под морским дном, а на нем. И чтобы оставаться совершенно невидимыми, им нужна маскировка. Некоторые, вроде осьминога, могут то надевать, то скидывать маскировку по своему желанию. Но это уже совсем другой уровень. Под этим неотчетливо видимым комом прячется краб, который скрывает свои острые края, украшая панцирь живыми губками. И становится видимым лишь неуклюже продвигаясь по ночному океану. На пустом морском дне беспорядочно плывут по течению два листа. На самом деле это не листья, а рыбы. Трубка рылы. Их как раз и движение не отличить от отмерших тропических растений, разбросанных по морскому дну. Еще один мастер маскировки – таитийская бородавчатая рыба-клоун. Благодаря волоскам на теле эти рыбы кажутся лишь одним из участков морского дна, смесью из песка и водорослей. Из укрытия рыба-клоун выбрасывает приманку и ловит добычу. Вот свою удачу испытывает мелкие особи. Правда, тут не справится даже ее огромный род. Большинство существ пытается исчезнуть во мраке, но некоторым это не нужно, и они выставляют себя на показ, демонстрируя яркие живые цвета. Мало кто решится напасть на морского ежа, вооруженного острыми ядовитыми шипами. Полосатый краб пользуется бесплатным проездом, безопаски обитая среди шипов ежа. А крабы другого вида используют ежей как дополнительную защиту к своему твердому панцирю. Задние лапки парамола кювье приспособлены к переноске ежа. Среди шипов ежей из рода диадем прячется косяк рыбы, прямо между их ядовитыми кончиками. Ленточные мурены редко покидают безопасные норы. А этой особи это и не требуется. Прямо у порога ее дома находится кладовая с пищей, и она мастерски ловит живую добычу. Шипы ежей ее не отпугивают, и она проникает в их ряды. Ее мастерство столь велико, что своей мягкой и, казалось бы, неспешной атакой она даже не тревожит других особей в косяке. Еще одно необходимое условие выживания здесь – защита. Если нет своей, надо ее найти. В отличие от других крабов своего панциря у раков-отшельников нет, и чтобы защитить свои мягкие тела, они занимают пустые раковины. Постоянно меняющие раковины они пойдут на все, чтобы заполучить желанную цель, даже если в ней уже поселился другой рак. Это крайне агрессивные создания, и случайное столкновение с ними заканчивается жестокой битвой. На голом морском дне у острова Лендах раковин мало, и за каждую приходится ожесточенно драться. Крупный агрессор пытается вытащить другого рака из раковины, а мелкий старается как можно лучше закрыть вход в нее своей большой клешней. В итоге неудавшийся агрессор раздается и идет дальше. Убедившись, что путь свободен, жертва снова высовывается и продолжает поиски падали. А еще у одной битвы, состоявшейся на этот раз ночью, исход совсем другой. В этот раз нападающему удается вытащить мелкого рака из раковины. Его мягкое тело отчетливо видно. Пока победитель примеряет раковину, вытесненный рак начинает контратаку, ведь на кону стоит все. Удивленный нападающий решает, что с него довольно, и покидает место событий, бросая жертву, а та вновь заползает в свой дом. раковины, рак-отшельник не брезгует ничем. Старая бутылка – то, что надо. И он не единственное существо, использующее мусор, брошенный людьми. Обычно собачка выяселится в расселенных рифах, но на этом голом морском дне им приходится обходиться тем, что есть. Еще одно необходимое условие выживания – смертельное оружие. И тут раку-богомолу надо отдать должное. Его секретное оружие – пара пружинищих вращающихся лапок, которые он пускает в ход с невероятной скоростью. Он пронзает жертву, убивая ее ударом, который считается одним из самых быстрых движений конечностями в животном царстве. Край дубины ударяет жертву, достигая скорости в 80 км в час. И нападение занимает менее трёхтысячных секунды. Все происходит так быстро, что вода у рабочей кромки закипает. У так называемых протыкателей на концах ног дьявольские шипы с зазубринами, которыми они пронзают мягкотелую добычу вроде рыбы. Правда, в этот раз шипы зацепились за коралл, а не за жертву. Но на те же грабли рак-богомол не наступает. У раков-богомолов прекрасный аппетит. Вот он пытается утащить мертвую рыбу, крупнее себя самого, в свою нору. Но вход маловат. Словно прикрытый капюшоном вурдалак, оранжевый рак-богомол выслеживает добычу. Несмотря на сопротивление воды, при каждом движении... Во время нападения рак-богомол наносит удар столь же сильный, как пуля из винтовки 22-го калибра, и столь же смертельный. Почему же именно здесь, на этом голом, незащищенном морском дне, обитает столько разных живых существ? Иногда в этом проливе бывают сильные течения. И они несут с собой икру и личинок многих видов из открытого океана. Одних съедают обитатели пролива, а другие устраиваются на морском дне, найдя способы выживания. Сегодня обитателям морского дна не приходится особенно беспокоиться о хищниках, проплывающих по проливу. Их волнует только опасность, исходящая от их соседей. Пара глаз и еще один ужас морского дна в темное время суток. Ночной хищник с грозной репутацией, охотящийся из засады. Свое название рыбы-крокодилы Бьюфорта получили потому, что по внешнему виду и техники охоты они напоминают грибнистых крокодилов. Они лежат в ожидании, не шевелясь, и наполовину зарывшись в песок, пока жертва не окажется на расстоянии удара, а потом, берегись! Они широко раскрывают пасть и захлопывают ее на жертве за какие-то наносекунды. рыбы крокодила демонстрируют еще одно важнейшее качество для выживания – скорость. Из морского дна высовывается голова. Это один из видов острахвостого угря. Весь день эти существа проводят, зарывшись в грунт, а на охоту выходят лишь ночью. Морское дно кажется пустынным, но на самом деле оно вовсе не пустое. И листы песок и гравий – еще одна жидкая среда, куда живые существа погружаются по доброй воле. Там они получают защиту, которую лишены в плоской ровной пустыне сверху. Поверхность кажется безжизненной, но на разрезе субстрата видно множество живых существ, прячущихся там. Как на детской червяковой ферме действие происходит не над землей, а под ней. Еще одна стратегия выживания, выработанная местными живыми существами. Появившись из песка, плавунец спешит найти другое укрытие. Он обладает несколькими необходимыми для выживания здесь качествами. Скоростью, способностью закапываться и прятаться и прочным панцирем. А его клешни – грозное оружие. из здешних крабов иначе как диковинными не назовешь. В чем преимущество их строения? Что за эволюционный путь они проделали, чтобы обрести такую необычную форму? Словно герои мультфильмов, эта пара полагается скорее на скорость, чем на броню. Строение коричневого краба напоминает танк. У него нет незащищенных щелей, но даже это бронированное создание предпочитает закапываться в песок. Каждый отдельный вид выработал свой уникальный способ выживания в этой враждебной среде. Крабам необходима вся возможная защита, ведь они любимая добыча еще одного существа, живущего здесь припивающим. Осьминога. По консистенции тело осьминогов напоминает желе. А еще осьминоги обладают способностью хамелеона менять форму, окрас и текстуру в мгновение ока. Из-за мягкого тела они идеальная пища, поэтому обычно они прячутся. Есть осьминоги, которым прятаться ни к чему. Эти сверкающие электрические голубые кольца – одни из самых сильных оповещающих сигналов в природе. Они предупреждают хищников о том, что плоть этих осьминогов смертельно ядовита. Однако, когда этот осьминог встречается с раком-богомолом, еще одним смертоносным охотником морского дна все заканчивается ничьей. Синекольчатого осьминога меньше большого пальца человека. Но нейротоксины, содержащиеся в его теле, считаются во много раз мощнее цианида. Заметив добычу более подходящего для себя размера, синекольчатый осьминог приглушает цвета и начинает ее выслеживать. Краб замечает опасность слишком поздно. Синекольчатые осьминоги не единственные, кто использует цвет для защиты в этой серой в общем-то, бесцветной среде. Актинии – хищные существа, пользующиеся для ловли добычи своими жалящими щупальцами. Будучи сидячими организмами, они вынуждены приманивать добычу к себе. Невосприимчивый к жалящим клеткам хозяина фарфоровый краб прячется в безопасном убежище, где отделяет свою пищу от планктона. Актинии – хищники под личиной морских цветов. И их яркие представления обладают преимуществом. Живые цвета также служат предупреждением рыбе, если та вдруг захочет их съесть, о том, что актиния ядовита. Своим ярко-оранжевым окрасом две эти бородавчатые рыбы-клоуны вроде бы привлекают к себе внимание. Но их окрас полностью совпадает с окрасом губок, встречающихся на участке морского дна. И эти губки ядовиты. Прячущуюся под, казалось бы, неживой губкой, эту рыбку ждет смертельный сюрприз. Кальмар охотится в то время ночи, когда не видно низги. как и каракатицы с осьминогами, головоногие. Это существа столь необыкновенные, что, кажется, прилетели с другой планеты. Во многом они даже более высокоразвиты, чем люди. способностью менять форму и текстуру тела в мгновение ока и мастерски пользуются цветами и узором для маскировки и общения пигментные клетки в их коже дают им возможность менять окрас по желанию и тут же общаться используя видимые узоры которые мы люди до сих пор не можем расшифровать Большинству каракатиц удается ускользать от хищников за счет плавания и скорости. А эта охотящаяся расписная каракатица вроде бы совсем беззащитна. У нее нет ни панциря, ни шипов, ни резвости, чтобы спастись. А вместо этого, когда каракатица чувствует угрозу, ее тело окатывают разноцветные волны, и грязноватый ползущий шарик превращается в нечто красивое и пульсирующее. И больше защиты ей не нужно. Эти цвета отпугивают всех хищников. Съешь меня, если осмелишься. Ведь плоть расписной каракатицы считается такой же ядовитой, как плоть синекольчатого осьминога. Глаза в песке следят за каждым движением на этом необыкновенном морском дне. Но более диковинных глаз, чем у рака богомола, просто не существует. Ни у одного существа на планете нет глаз с таким сложным строением. Они способны видеть свет с круговой поляризацией. Эти глаза способны различать 100 тысяч цветов, в 10 раз больше, чем глаза человека. А еще зрение у них тринокулярное. Три секции каждого глаза осматривают все вокруг, независимо друг от друга, позволяя раку смотреть во многих направлениях вокруг себя. Нет ничего более совершенного из известного нам, чем их зрение. И ученые изучают его в надежде раскрыть его секреты. Если им это удастся, инженеры смогут улучшить системы высокотехнологичной коммуникации будущего. Раки-богомолы существуют на планете более 400 миллионов лет. Из-за инопланетного зрения и крайней агрессивности их называют великолепными, крайне жестокими и хорошо видящими вдаль раками с Марса. Мало кто из живых существ осмеливается открыто выходить на это недружелюбное морское дно днем, но японской бородавчатки бояться нечего. Эти рыбы защищены ядовитыми шипами с острыми зазубринами. Понятно, почему у них нет известных естественных врагов. Они медленно ползают и неуклюже волочат свое тело при помощи специально приспособленных для этого плавников. Интересно, как же они ловят рыбу, которая питается? Но ночью все становится ясно. Частично закапываясь, они ждут, не шевелясь, когда добыча будет проплывать мимо. А потом нападают словно молнии. Тоже японская бородавчатка не рискнет отведать еще одного ядовитого хищника – крылатку-зебру. Бородавчатка лежит неподвижно, и эта рыба думает, что, укрывшись под этим неодушевленным предметом, она будет в безопасности. В отличие от осьминога, у нее нет ни брони, ни шипов. На рифе всегда полно укромных уголков и расселен, куда они могут втиснуть свое податливое тело и спрятаться. Но здесь, на пустынном морском ландшафте Лампеха, осьминоги решили проблему защиты по-новому. Они выработали сверхъестественную способность собирать предметы с морского дна и строить с их помощью дом для защиты. Бездомный осьминог собрал несколько обломков раковины, чтобы использовать их как стройматериал. А потом ему улыбнулась удача. Он нашел целую раковину двустворчатого моллюска. Отличное жилище. Теперь у него есть вся необходимая защита. Но не все осьминоги строят дома. Этот проплывающий мимо осьминог-имитатор – Селится в норах на морском дне, полагаясь на маскировку и сверхъестественную способность принимать форму тела и подражать движениям других существ, обеспечивая себе безопасность во время охоты. Осьминог настолько изобретателен, что использует даже мусор, брошенный человеком, для обустройства убежища – идеального охотничьего домика, где он прячется, пока не увидит проплывающей мимо добычи. Затем осьминок стремительно выскакивает, покидая убежище для ловли жертвы лишь на секунду. В отличие от осьминога-имитатора, ему не надо отходить далеко от убежища, чтобы найти пищу. И строя для себя дома, чтобы компенсировать отсутствие укрытия, и, полагаясь на маскировку и прячась в песке, Живые существа научились выживать и даже в таком, чрезвычайно пустынном морском ландшафте. Благодаря разнообразию диковинных существ, встречающихся здесь, а также моделям адаптации и поведения, которые тут можно наблюдать, эта крошечная часть моря у берегов Индонезии прослала самым странным участком океанского дна. Морское дно кажется пустынным и лишенным укрытий. Но иногда тут встречаются крошечные коралловые островки. Они похожи на оазисы в засушливой пустыне. И возле них собираются косяки рыбы, тревожно кружа вокруг крайне ограниченного укрытия и рассчитывая выжить, прячусь за товарищей. Но таких оазисов мало, и находятся они на большом расстоянии друг от друга. Косяки самов полагаются на тот же принцип коллективной безопасности, пытаясь найти пищу ночью на морском дне. Хищнику будет нелегко выудить отдельных особей из этой кружащейся массы. Эта ящероголовая рыба поймала добычу почти с себя размером. Она столь велика, что ящероголовая рыба может заглатывать ее лишь постепенно, проталкивая жертву в брюхо. Благодаря большим челюстям они могут поглощать существ почти с себя размером. В этой местности, где пища попадается редко, этого обеда ей хватит на много дней. орголовая рыба охотится, лежа неподвижно на морском дне и выжидая пока кто-нибудь не проплывет рядом. а потом выхватывает добычу из толщи воды. Многие подводные существа охотятся тратя много энергии на поиски добычи на морском дне или плаванию в океане. Для других же кормежка это долгое выжидание. Не шевелясь, они полностью сливаются с окружающей средой и ждут, когда добыча сама приблизится к ним. И тогда нападают молниеносно. Это хищники лямбаха, нападающие из засады. Благодаря маскировке, подражанию и неподвижности они застают жертву врасплох. Ни одно движение не выдаст присутствие смертельно опасного убийцы. Их жертве нечего бояться до внезапной атаки. Кажется, она начинается из ниоткуда. В таком пустынном месте, как морское дно у берегов Ленбеха, на ожидания порой уходят не часы, а дни Но эта рыба из семейства Скорпеновых нашла идеальный район охоты на брошенной сети. Мелкие рыбки, прячущиеся здесь, совершенно не замечают в своих рядах хищника. Параглаз осматривает ночной океан, а затем из-под морского дна выскакивает убийца. Еще один ужас ночи. Ночью многие существа осмеливаются выходить только на кормежку. В отсутствие укрытий на плоском морском дне днем, ночью, когда не видно низги, они защищены. Но это лишь иллюзия безопасности. Ведь ночью также выходят самые умелые и смертельно опасные хищники. Этот скрытый охотник с глазами на макушке и большим ртом с грозными клыками – звездочет. Очертания любой добычи, проплывающей у него над головой, отражаются на поверхности океана, освещенной светом звезд. Поглощая жертву, он выплевывает похожую на червя наживку, которую часто используют для приманивания добычи. Ни один специалист по спецэффектам из Голливуда не создал бы страшных существ лучше тех, что создала природа в этом странном и порой ужасно опасном месте в море у берегов Индонезии. Здесь так много хищников и так мало укрытий, что даже трудно понять, как кто-то может тут выжить. И все же среди всего этого безумия жизненный цикл продолжается, и в подходящее время живые существа, пользуясь возможностью, спариваются. У каждого вида свой ритуал ухаживаний. и морские слизняки голожаберные улитки готовятся к спариванию это гермафродиты а потому у них есть и женские и мужские половые органы и они могут откладывать много тысяч яиц самцов бородавчатой рыбы клоуна тянет к самке когда та уже готова метать икру два мелких самца реагируют но между ними устанавливается ничья они соревнуются, оба пытаются не упустить возможность. Когда она уже почти готова метать икру, прямо за ней плывут оба самца, толкая друг друга, чтобы занять нужную позицию и воспользоваться шансом оплодотворить икринки. Как мы вырастаем из одежды, так и крабы вырастают из своего панциря. Когда самка краба линяет, ее новый панцирь еще мягок, и вот тогда она готова к спариванию. Панцирь расщепляется вдоль специального шва, идущего по телу, и она может сбросить весь старый панцирь целиком. Поначалу казалось, что тут сцепились два краба, а оказывается их три. На самом деле это самец, самка и ее сброшенный панцирь. Самке никак не удается сбросить старый панцирь, Самец никуда не отходит. Пока новый панцирь самки не затвердеет, она совершенно беззащитна перед хищниками. Похоже, она запуталась, никак не высвободит клешни. Наконец она свободна, и она тут же спешит в укрытие самца. После спаривания он будет носить ее под собой, пока она не сможет опять сама о себе позаботиться. Под ним самки ничто не грозит, и пара погружается в морское дно, где они в безопасности. Существа просто массово мечут игру, выпуская ее в планктон. Но агрессивный рак-богомол неожиданно проявляет заботу к потомству. Он носит тысячи своих игринок с собой, пока детеныши не будут готовы появиться на свет, давая следующему поколению оптимальные шансы на выживание. В отличие от него, другие существа не проявляют такой родительской заботы, бросая свои икринки без присмотра. Расписные каракатицы откладывают каждое яйцо по отдельности. На рифе самка помещает их в расселенные камней или кораллов, чтобы защитить от хищников. На пустынном морском дне у берегов Лембеха им приходится обходиться тем, что они найдут. В данном случае – брошенные половиной скорлупы кокоса. Как и все каракатицы, расписные каракатицы спариваются лишь раз. А затем они умирают. Яйца остаются без всякой защиты и так созревают. Белый и мутный в самом начале мешочек становится полупрозрачным, когда каракатица готова появиться на свет. Далее детеныш-каракатицы пробивает мягкую защитную оболочку яйца. Поселившись на морском дне, они сразу ведут себя как взрослые расписные каракатицы, начиная охотиться и кормиться. Уже переливаясь разными цветами, они предупреждают хищников о том, что эти крошечные комочки на один укус – одно из самых ядовитых блюд в океане. Несмотря ни на что, в самом странном месте океана появляется новая жизнь – Бородавчатая рыба-клоун — воплощение всего, что необходимо для выживания здесь. Виртуозного использования маскировки, полной неподвижности во время слежки из засады, молниеносного нападения при приближении добычи. Огни камеры привлекли небольшой косяк рыбы — и, пользуясь возможностью, эта бородавчатая рыба-клоун угощается неожиданно подвернувшимся вкусным обедом, хватая несущуюся серебристую добычу своим ртом, без сомнения, самым быстрым ртом во всем мире. Проглотив одну рыбу, жадная бородавчатая рыба-клоун приступает к охоте на следующую. На песке у берегов Лембаха то густо, то пусто. Каждый пойманный рыбой ее живот раздувается, в нем дергается еще живая рыба. в четыре рыбе-клоуну приходится стараться чуть больше, чтобы найти пищу в ночном океане. Она охотится на добычу при помощи подводного аналога удочки. Используя наживку, похожую на сочного червя, она приманивает добычу. И рыба видит лишь манящий, извивающийся кусочек пищи, а не неподвижную машину смерти, прикрепленную к нему. осторожных шагов. И бородавчатая рыба-клоун нападает на жертву почти с себя размером. Этого обеда ей хватит надолго. Бородавчатая рыба клоун уплывает в темный океан на поиски места, где можно обосноваться. Туда, где благодаря своей маскировке, она опять полностью сольется с океанским дном. Подводная диковина Она прекрасно адаптирована к жизни в самом странном месте океана. Программа озвучена студией АРК-ТВ. Текст читал Денис Некрасов. Вышли.